Принесет. Сейчас ничего не надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 8 августа 2017 года. Канал Артподготовка. Программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальц со мной в студии. Андрей. У нас прямой эфир. Вещаемый из шалаша. До новой исторической эпохи осталось 88 дней. Так, вот у нас... Сегодня два у нас праздника, да, сегодня всемирный день кошек, так что мы поздравляем всех кошек, всех кошатников, ну и я поздравляю, у меня еще личный праздник, жену с днем рождения, поздравляю, здоровье, счастье и так далее, в общем, всего самого лучшего, вот мне написали письма тут, причем, Интересно, я лазил в Твиттере и увидел, есть фейковый Мальцев, причем достаточно много там у него просмотров этих фолловеров, да, 16 тысяч у него. То есть у меня на реальном моем аккаунте 35, а это 16, ну считаю практически половина, да. Так что, ну, он там ничего плохого не пишет, все правильно, то есть я, как бы, очень рад, что кто-то занимается, тем более, что я долгое время не вел твиттер, поэтому спасибо огромное, но мне понравилось, что ему пишет фейковый Ленин Владимир Ильич, пишет ему, Вячеслав Вячеславович, после революции возьмете меня на работу, и он ему отвечает, вас мы похороним. Очень смешно я, я смеялся. Вот из Тюмени нам сообщили, помните, мы говорили про подготовку э, пикета к 11 числа. Пикет не состоится, потому что мэрия выполнила все требования, связанные с яслями и так далее, и так далее. И вот э, предлагают всем э, тоже... Это, такие пикеты проводить с конкретными требованиями видите как боятся пикетов, то есть настолько Путин запугал их что пикеты так страшно что всех посадят, расстреляет, наверное, они боятся что их снимут поэтому в общем-то видите, эффективно оказался Валераном Некто написал, меня очень удивляет отсутствие в вашем арсенале наиболее простого и дешевого способа распространения информации, как листовки. Но самый простой способ, конечно, это в информационном мире компьютер. Но, в общем-то, интересно. Он пишет, как распространять листовки наиболее дешевым и безопасным способом. Берем воздушный шар, надутый водородом. Прикрепляем к нему с помощью авиамодельной резинки пакет листовок. В резинку, которая держит пакет, вставляем фитили с хлопковой веревки, поджигаем фитили отпускаем шар. После догорания фитиля резинка перегорает и отпускает пачку листовок в свободный полет. Если вам не ясны детали этого проекта, найдите авиамоделиста советских времен. Если мое предложение показалось вам интересным, то, пожалуйста, в программе Аэроподготовка, скажите, что вам. Помогают в том числе и советские авиамотелисты. Все, что в нас просили, мы сказали. Очень хорошо. Спасибо. Сегодня в Басманном суде продлили срок содержания под стражей Алексею Политикову. Так, вот До я... 11 октября. До 11 октября. Фотография, где Алексеев. Вот. вот фотография. Очень все там так, быстро по описаниям судя. И а судья. Судья Карп. Карпов. Судья очень известный. да Он уже занесен в список Магнитского. Это судья Карпов. И вот его послужной список. Он является один, одним из лидеров реестра злодеев. Такой есть черный блокнот. да И в общем-то там он Ну, рейтинг у него вот поднялся на это 16-м году, пишут с, с 34 до 37 эпизодов. Я думаю, там эпизоды теперь растут. И очень сильный, в том числе эпизод с Леошей. То есть, ну, мы его, конечно, этого Карпова занесли в свой собственный список, который никак не связан со списком Магнитского. И если из-за списка Магнитского, в общем-то, никаких, может быть у людей вопросов не возникнет. То есть за списка Леша Политиков будет очень много в будущем вопросов. До да таких я даже не знаю, как вам с экрана об этом сказать. Да. Так вот, ну я думаю, что судья Карпов абсолютно ничего не боится. Ну, потому что он уже там, наверное, на три пожизненных себе накрутил. В общем -то. вот я вам просто расскажу, чем этот знаменит Карпов. Значит, он отказал в правосудии матери Сергея Магнитского в удовлетворении нескольких жалоб бездействий следствия по делу о смерти Магнитского и так далее. Он же второй раз, 1 июня 2016 года второй раз продлил арест фигуранту болелотного дела. Бученкову Дмитрию в мае 16-го Карп продлил арест Болотнику Максиму Панфилову то есть так он знатный видите вот причем Максим Панфилов болен тяжело был, это не помешало в 2015 году отправил под домашний арест Ивана Непомнящих в 14-м арестовал по Болотному делу Дмитрия Ишевского в 12-м отправил в СИЗО Михаил Косенко, Федора Бахова, все болотному делу Ярослава Белоусова, Артема Савилова, Владимира Кименкова и Олега Архипенкова, а также отклонил жалобы на действия следователей по болотному делу. В общем, продлевал меры пресечения всем болотникам и не только болотникам, Вот отказал возбуждение уголовного дела о похищении развожаемого в Киеве, признал законными обыски в открытой России, причем вот Вадамшин рассказывает, что решение он а, принял в понедельник, вернее как заседание было в понедельник, а решение а, «Оставить жалобу без удовлетворения» огласил во вторник, причем по телефону. Такой вот замечательный судья. Он санкционировал обыск Романа Рубанова. У Романа Рубанова по делу о краже с забора. Помните рисунка, рисунок дворника там поперли? Вроде бы. А на самом деле, кому он нужен был? Кто, кто бы стал дегенерата этого рисунки какие-то воровать? Но это нужно было обязательно. Он продлил арест Надежде Савченко. Ну, то есть, такой, видишь, прям рафинированный товарищ. Вот. И, ну, что там, по Навальному очень много решений принимал. Просто десятка решений по Навальному принимал. Так что, вот сейчас он отметился в отношении Леши Политика, Вот так что я... Вот, так, где он тут? Судья. Вот так вот он выглядит, этот судья. Видите, как замечательно выглядит. Так что... Наши соратники, при случае приветик, передайте от меня лично. Я надеюсь. На суде у Алексея сегодня было очень много наших соратников. Они пришли поддерживать, Даже не всех пустили в зал заседания. Очень многие остались за дверью. Вот, Надежда Белова была там тоже. да. Надежда написала нам письмо, спасибо, Надь, мы его прочитали, и многие надеялись, что дадут домашний арест, и, конечно, адвокат в этом отношении работал, ну, мы-то, кстати, не надеялись, даже потому что понимали, до 11 октября, значит, продлили, и надо сказать, что сейчас вот как раз родина... Алексея утонула, да, его дом как раз находится в тех местах, которые затоплены. У него дети, и все равно это не имеет никакого значения для этих пидоров гнойных, которых, конечно, непонятно, как земля носит. Но до поры до времени, конечно, она их носит, потом перестанет носить, а они. В общем понятно, где окажутся. И в Уссурийске действительно. Был потоп. Я так понимаю, продолжается. Ревакуировали более 100 человек. Зараз. Ну, это пишет, Я думаю, что все гораздо больше. Все, ну, там, на Дальнем Востоке, короче. Происходят те события, которые... Вот, Алексей, про которые говорил, что они со стороны Китая постоянно провоцируются путем сброса воды. Так что, ну, будем бороться, продолжать бороться за освобождение Алексея, и я думаю, что, ну что, горячий привет определенным людям, если будет передан, то в будущем, я думаю, это изменит некоторую, некоторую ситуацию, да, я думаю, поэтому. Так. Вот на своем канале выступил... Камикадзе Ди, угу. как раз в ответ на все эти активные действия со стороны кремлеботов, которые списывают лайки, делают накрутки и удаляют видео с ютуба. Он решил взяться уже по-серьезному, предлагает своим зрителям активно участвовать в том, чтобы снимать на видео этих ребят, приезжать конкретно в их место дислокации, а точнее на Саушкино-55, смотреть, как они там живут, фотографировать их, фиксировать адреса. И вот в основном уже это все в Питере происходит, поэтому петербургские соратники, Наши соратники и все люди, которые с этим столкнулись, наверное, было бы неплохо, чтобы они туда приехали. В общем-то, устроили там этим ребяткам веселую жизнь и распространили все их физиономии по просторам. Ну да, это мелкие тролли, конечно, но все равно Родина должна знать всех героев. И вот сегодня Худальцова выпустили из тюрьмы. Наконец, в общем, достаточно долго он просидел. Причем просто так, вы же понимаете, что те обвинения и те преступления, в которых его обвиняли, их не было как события просто. Не то, что в действиях не было состава преступления, событий преступления не было. Поэтому... Я думаю, что Организация беспорядков на Болотной А на Болотной площади были беспорядки? Были беспорядки? Если были беспорядки, то не было Там не было, к сожалению, никаких беспорядков поэтому, страны, Да, Поэтому событий, преступлений даже не было Ладно так Вот вышел Дальцов, обещал 10 числа Пресс-конференцию Да ну, честно говоря, когда он находился в изоляции Удальцов, ну, странная ситуация, да, он был там у Зюганова доверенным лицом, при этом коммунистическая партия никоим образом за нее не заступалась, да, я думаю, достаточно Зюганов чуть ли не каждую неделю с Путиным встречать, достаточно было одного разговора, чтобы Дальцова выпустили. Хотя бы половине срока, да? Поэтому как-то все очень странно. А вот Мосгорсуд приостановил выдворение из России журналиста Новой Газеты. Да, очень хорошо, что это произошло. Но будем надеяться, что все-таки как-то он минит его чаш сия, да? десятки заключенных пожаловались на избиение и пытки в Красноярской исправительной колонии 31. То есть, это, это норма. Для России кто думает, что это эксцесс, что это случайность, что в колонии кого-то бьют, над кем-то издеваются, невероятные там какие-то совершенно человеческие условия создают. Это для России норма. То есть, пыточные такие пресс-камеры и все остальное прочее всегда это было но не всегда будет то есть вот закончится конечно на этих вертухах когда они пойдут этим же путем пройдут я думаю на этом все и закончится надо кстати показать наверное сегодня фотографии из прогулок вот у нас это Альметьевск так. Это Арсеньев Свободу политику Это Барнаул Это Воронеж Это Выкса Это Казань Калуга Кстова. Магнитогорск. Собачка какая хорошая там. Новосибирск. Новоуткинск. Нурлат. Обнинск. Молодцы, девчонки. Омск. Рязань. Саранск. Севастополь. Смоленск. Тольятти. Чкаловск. Так. Это у нас все интересное Вот такую прислали фотку. Но ну, это вот на тот фейковый адрес тому фейковому Мальцеву в Твиттере. Но ну, я говорю, я очень благодарен за то, что он так хорошо работает. Молодец. Прям вот так выглядит электричка. Написано 5.11.17. Видишь, вот в этой зоне, где там Мальцев. Пункты прибытия там пишут, да? Очень здорово. Тут многие отхохмились также, также по поводу галки в небе, которые в Чили, которую увидели. Вот так это выглядело, вот видите. А сблизи это вот так выглядит в небе. То есть это не фейк, это настоящая фотография. Ну, какое-то такое космическое явление, представляете? Вот, так что много интересного творится, в том числе и в космосе, что дает нам возможность надеяться на то, что и Бог с нами. Да? Так что такие вот дела. А вот Роспотребнадзор запустил горячую линию для пострадавших от вируса Коксаки, в Турции. Действительно, оказалось очень много людей пострадали, выезжают сейчас оттуда, температуре, какие-то язвы, там, страшные вещи пишут про эти э, дела. И вот усилил теперь он контроль Роспотребнадзор после того, как вернулась группа туристов, больная, и говорят, что уже есть случаи заражения в России, поскольку воздушно-капельным путем Передается это Таким вот дела Так что я думаю ну, Нужно Внимательно очень следить Как это будет распространяться Странная совершенно Вещь, ну хотя Говорят, что это не так страшно Как вот например Жительница кельна Которую укусил комар Потеряла одну руку и обе ноги Представляешь, то есть она попала в реанимацию, там ампутировали руку или две ноги после укуска мора, потому что началась у нее гангрена. То есть ужас какой-то. А вот вирус АЧС обнаружен в сосисках производства заключенных колонии в Ленобласти. Это, ну, АЧС, это африканская чума свиней. Есть вообще такая чума? Нет. Но вот в сосисках обнаружили, я думаю, что в сосисках, которые делают в колониях, можно что хочешь, гвозди обнаружить и так далее. Потому что, я помню, отмечал Новый год как-то в начале 90-х годов, в конце восьмидесятых в доме, который построили зеки в Саратове. Это был просто вообще цирк Шапито, там ничего не закрывалось, не открывалось. По батареям летела окалина, гайки, болты, был такой звук. В одной комнате не было отопления, потом рассобрались, когда пригласили, чтобы люди пробили, промыли, но не промывается И стали разрезать трубу, оказалось, что зэки варили лом. Там не было трубы, там был лом, там были яйца в стену мурованы, которые воняли, то есть там чего только не было. Было очень весело, конечно. Я думаю, что сосиски, которые делают в колонии в Ленобласти, я думаю, подобного уже варианта, поэтому надо как-то смотреть, если это сделано в колонии, то лучше, наверное... Не кушать такие сосиски, и не из-за чумы свиней. Я думаю, это последнее, что может там оказаться. Все остальное оказалось раньше. Ребенок опять разбился на юге Москвы, выпал опять с 11 этажа, 11-летний ребенок. Вот тут нет никаких сведений, но я так понимаю, что это опять все эти сетки. Так что, друг по другу, хотя бы говорите, что москитные сетки приводят детей к гибели. Они на них и не только, кстати, детей опираются, сейчас еще же взрослые полетят. Ну, потому что так мир устроен. На в Таврополье сирот поселили рядом с прокаженными. Там пишет Баян. Какой Баян? Я там, я там сам был в этой квартире в Новый год. Баян. Если бы... Баян, там жила семья такая грустная... Я думаю, что один из людей, который отмечал Новый год со мной, там, там же, а тут же сейчас смотрит. Там такая семья, девушка очень красивая, такая грустная-грустная. С ней, я уж и не помню, как их звали, ее муж. И тоже он такой грустный, потому что ну, там все было очень, очень страшно в этом доме. Он до сих пор находится в Саратове вдоль маршрута 10-го трамвая. Он там стоит такой... С Ставрополье да. сиротам предоставили жилье рядом с Лепрозорием. Да, и опять скажут, что это баян. Потому что такие случаи были. И были они, в общем-то, не, не, не в лучшие времена и не в лучших странах. И тоже мы про это читали. Но вот видишь, теперь Ставрополье отличилось. То есть рядом с Лепрозорием поселили детей. Причем сирот. Ну так, чтобы нормально было. да, Чтобы они уж насмотрелись так, на всю жизнь. А В городе Магнитогорске Челябинской области в лагерь детей кормили опасной колбасой. Да, я думаю, что это не самое страшное преступление режима. Но мы говорили, что лучше сейчас в лагеря не ездить. Потому что там все, чем кормят, супер опасно. Очень опасно. В Новосибирске, в Новосибирской области двоих детей завалило в доме в строящемся. Ну, утверждают, что они сами виноваты. Они там раскрутили арматурину и на них упала плита. Ну, нужно всем детям объяснять, конечно же, что, во-первых, не стройки должны, ну, как-то... Закрываться. Я понимаю, что дети везде залез, залезут, но как все-таки нужно обеспечивать охрану. Сейчас тем более видеокамеры есть кругом и так далее. Нужно объяснять, что как в том тосте, помнишь, когда у ребенка был вместо пупка, была гайка, помнишь? Ну и когда родитель тоже скажет баян, но ну это действительно баян. Родитель умирает, сказал, делай все, что хочешь, чтобы гайку не отворачивал. Ну тот, естественно, сразу же так и, так и поступил. В кавычках взял ключ и отвернул гайку. У него отвалилась жопа, и вот, вот, вот, вот он. Этот тост за то, чтобы мы не искали на жопу приключений Но Дети так устроены, человек вообще так устроен Что он всегда будет искать приключения Всегда будет пытаться нажать ту кнопку, которую нельзя нажимать Поэтому, конечно, это уже задача взрослых С одной стороны объяснить, с другой стороны не допустить Чтоб туда залазили ну, это я про это говорю. В Твери частично обрушилось здание речного вокзала. Говорят, никто не погиб. Как-то странно всегда, видишь, там обрушилось в Новосибирске, плиты упали. И тут на речном вокзале на этом тоже свалились. Как-то вот все одновременно. Но там, я так понимаю, на речном вокзале никто не раскручивал никакие арматурины. В Чечне самолет врезался в автомобиль на пешеходном переходе. А помните, мы, кстати, год назад говорили, что такие события возможны в России. То есть такая фантасмогория, что уже там самолет на переходе может там, в кого-то машину врезаться. Или там разные у нас были вариации. Пароход с паровозом должны столкнуться и так далее. То есть такие вот все эти вещи. МВД уволил... 11 летний ребенок это не сетка. Ну да, в общем-то, может быть и не сетка. МВД уволила организаторов конвоирования членов банды ГТА. Ну тут два варианта, да, у нас либо сетка, либо самоубийство. Поэтому чего лучше я не знаю, да. Такое количество самоубийств среди подростков, особенно детей, что вообще зашкаливает. Поэтому тут сетка, не сетка, в общем-то. Да, видишь, уволил этих, кто конвоировал, а тех, кто там стрелял, обезвреживал, им дали награды. Причем так быстро, так никогда не дают, ни за что. Ни за что, только я не знаю, там в фильме «Горячий снег», только танки отразили, им сразу там «все, что могу». Помнишь, генерал ходит, «все, что могу». И вот здесь «все, что могу» за проявленную доблесть второй степени наградили медалями. Это называется «все, что могу». То есть, очень быстро почему подсуетились. Еще, представь, был применение оружия. Еще и вообще ничего не ясно. Должно следствие, возбуждено уголовное дело. Должно следствие проведено быть. А их уже наградили. может их судить надо. Откуда они знают? Следствие еще не закончено. А им уже дали награды. О чем это говорит? О том, что все уже решили раньше, чем формально что-то случилось. Сотрудники Росбат... Нет, Начался суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Вот. И я так понимаю, что журналистов туда не пустили. Туда не пустили журналистов. И Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода. Суд этот происходил, проходил тогда же, когда оставляли под арестом, только не под домашним, Алексея Политикова. Вот представь, там Алексей Улюкаев, который якобы получил взятку, но я даже не сомневаюсь, что это так, 2 миллиона долларов. И Алексей Политиков который не является никаким министром и якобы толкнул полицейского. Там на видео ничего этого нет. Есть одна сука, которая на него дает показания, потому что эту суку трясут и требуют, чтобы она говорила на него, оговаривала. Ну потом, конечно, власть поменяется, человек ответит, я думаю, там пожизненно сидят. Прямо жизни будем таких сажать. Причем без права какого-то досрочного освобождения, навсегда. Вот выберем остров где-то, я не знаю, где очень холодно, блядь, и туда их нахер. Пусть они там жрут друг друга. блядь, вот так, По жизни, навсегда. Все, вот акваторию заминируем вокруг этого острова, чтобы никто туда подойти не мог. Только вертолетом. Притащили туда, выгрузили, блядь, скинули нахер, и все, и пусть там живут. Как хотят. Я серьезно говорю, вообще, вот, вот эти вот каренделя... Те, кто давал ложные показания, даже вот этот судья, это не такая гнида, как вот тот, кто дает ложные показания. Те, кто дали ложные показания, в новом обществе для них места не будет. Пусть где хотят, находят себе место. Где хотят? Вот те, кто лгали для того, чтобы обелить, обелить этот режим, чтобы посадить нормальных людей в тюрьму. Ник никто место не найдет. Земля будет под ногами гореть. Мы не кровожадные, ничего. Но с нами рядом мы не хотим, чтобы они жили. Вообще, чтобы вот в русском генетическом коде не было таких сук. Вот где хотят они, пусть там плодятся, я не знаю, на стороне. В России таких тварей не будет. У Люкаев, я так понимаю, более любим режимом, чем те, кто не любит Путина. Люкаев же любит Путина, да? Ну, любит деньги. Ну, Путин тоже любит деньги, поэтому это их связывает. Просто коса нашла на камень у Люкаева подставил Сечин я так понимаю. Ну, все же совершенно очевидно, как это было. То есть, сказал «слышь, братан, там, туда-сюда». Я, причем, это не додумываю. Вначале я это додумывал, а потом мне те люди, которые знают Нюансы они так и рассказали. Он сказал, ты нам помог там со всеми этими приватизациями Роснефти, там всех этих, этой, как ее баш, Башнефти, там заслужил, заработал, приезжай, денег дадим, все нормально. Он приехал, тот дал ему деньги, вышел, его приняли. Все. А это все закончилось. Так что. И вот да, сам сам. Игорь Сечин будет вызван в суд в качестве свидетеля. но ну, естественно, это главный свидетель. Он деньги давал по делу Улюкаева. И он будет свидетелем обвинения, по всему. То есть, его вызывает прокурор. Так что... Путин поручил ФАС и силовикам заняться совместной борьбой с карателями. С карателями. Пишет, пишет, Мальцев сегодня много кого повесил уже. Да не ну кого. Мы никого вешать не будем. Зачем? Мы же не кровожадные. Тоже ошибся. Что-что? Путин поручил фасу силовикам заняться совместной борьбой с картелями. Да-да-да. Там люди написали. Не люди, а одно средство массовой информации написало. поручил фасу силовикам заняться совместной борьбой с карателями. Я, нет, нет. Я думаю, с какими карателями? Я думаю, что они там курят. Потом оказалось, что все-таки это э, вина журналиста, ну для редактора, вернее, что это картели, а не каратели, а я про... сидел на минут пять не мог въехать, а вообще, о чем речь, потому что там ни про какие картели не говорится. Ну только название две, две строчки по поводу ФСБ, там МВД и так далее. А если про картели, то это должно вызвать еще больше отороп, чем каратели. А знаешь почему? Там все картели, они путинские. То есть он предлагает ФАСу и силовикам бороться с а, теми, кто создал картель. Фактически это все его там друзья, родственники и так далее. И между кем есть картельные соглашения. Да? Поэтому удивительная совершенно вещь. То есть Путин предлагает бороться с Путиным. Ну, мы поняли, хорошо, так и будем делать. Россияне считают, что в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве. Да, в ЦУУН заявил о том, что реновация в регионах нужнее, конечно, там не реновация. Там нужно людям давать новое жилье, какое-то, вместо деревянных домов. Мы говорили, что каждый пятый россиянин, это не мы говорили, это Ростат, говорит, живет в деревянном доме а в Москве собираются пять домов развалить, причем большая часть из них вполне, какой больше, но ну, почти все пригодны для жилья, и в где-нибудь в Орле, там или в Саратове, или в Омске это было бы чуть ли не элитное жилье, да, а здесь это так, поэтому ну, вроде у нас как-то страна-то одна, и Федеральный бюджет в этом хочет участвовать, а что бы этому федеральному бюджету не поучаствовать по всей России, да? Глава ЦУМ предрек появление революционных настроений в России. Да, вот Валерий Федоров на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» заявил, что раньше был запрос, вот у них такие там словечки «запрос на...» стабильность, а теперь запрос на перемены. Ну, представляете, вот этот вот в целомщик, он же знает действительно цифры, Там, как, как в том анекдоте, мы уже рассказывали, да, того, как вы относитесь к Путину, помните, это, да идите вы вместе со своим Путиным, стоят эти, говорят, ну что будем писать, ну так и будем писать, вместе с Путиным, поэтому что тут говорить, он это все прекрасно знает. Те цифры, которые они рисуют. И поэтому он уже как к себе на будущее. Он уже все понял. Он же должен что-то говорить такое, что потом думаю, да, да, подсчитывали. Но я вот и говорил, что там будут революционные настроения. Люди хотят перемен. Мы ждем перемен. Там Виктор Цой там. Цой жив. не парни, это вы мертвые. Цой, может, ты жив, но вы мертвы. В Тюрской области для возврата прямых выборов мэра Ржева не хватило пяти подписей. Да, представляешь, вот, а вы представляете, а я помню в 2006 году избирал народную волю, которую я первый шел по списку. Блин, не хватило четырех, не подписей, голосов для преодоления 7% барьера. Правда, Олег Грищенко, покойный. Он мне рассказал, показал документы, и он, собственно, это делал, хотя мы друзья по команде Вячеслава Викторовича, он это делал, да? что 12,7 или 12,3, я вот сейчас врать не буду, десяток процентов мы набрали. После этого адвокат Ильфханов пересчитал все бюллетени в суде и оказал, что да, 12,3 процента. Есть соответствующие протоколы, видеозаписи километра есть. И ни хрена. Ну, говорит, ну, не, ну, ребят, ну, 4, 4. голоса вам не хватило. Понимаешь? И это то же самое. Ну, какие-то подписи, видишь, они забраковали 3, сколько? 305 подписей. Вот 5 подписей, видишь. Вот если бы они забраковали 300, то хватило бы. А забраковали 305 не хватило. Да они бы забраковали сколько угодно. Сколько вот надо, столько и забраковали, чтобы не хватило. Что тут говорить? Так что это ужас. Такая мерзость, когда говорят по поводу каких-то законов. По поводу какой-то законности. Какая нахер законность? Они делают как, как им угодно. Перелицуют под что угодно. Под вот этот закон надо подогнать задачу, под ответ. Они а подгонят. Если надо, чтобы ты не преодолел 7%, ты не преодолеешь 7%. Надо, чтобы ты не преодолел 5, не преодолеешь 5. Какая разница, сколько списывать? В Москве создали фонды реновации жилья. О, видишь, какие молодцы. Фонд реновации жилья. Будут 1, 2, 3, 4, 5, начинаю реновать, да. Ну, я так понимаю, что такое фонд реновации жилья, это очередной такой распил нормальный, и сказали, сколько будет стоить отделка квартиры по программе реновации, 11 тысяч рублей за квадратный метр, Расщедр... что-то ты расщедрилась, кукушка, да, я думаю, фактически, я думаю, что там будет совсем другое. И вот Медведев призвал немедленно приступить к очищению Волги от сточных вод. Представляешь? То есть, я вот ну, вижу, наверное, что здесь в прямом смысле золотое дно. То есть, в прямом смысле, я там в Твиттере написал, что это начинается операция под кодовым названием «Золотое дно». Представляешь, вот хотят они похитить 257 миллиардов рублей. Я думаю, что это только для начала. Потому что о чем идет речь? Что вообще такое почистить волку? Он сказал, сейчас я прям, чтобы медленно при Вступить к очищению Волги от сточных вод. Волга страдает от сточных вод, что ли? Вот я, медведь, я живу на Волге, я медведю скажу, что он заблуждается, ну, мягко говоря. Знаешь, от чего больше всего страдает Волга? И очистка от сточных вод ни к чему не приведет, потому что Волга огромная река. И эти сточные воды, это так, херня полная. От чего, Знаешь? от ГЭС. Для того, чтобы устранять последствия, например, неблагоприятные Волгоградской ГЭС, Волгоградское водохранилище, которое до Балакова идет, да? на Волгоградское водохранилище в год нужно выделять 2 миллиарда рублей. На берегу укрепительные работы заниматься в течение 100 лет при таких вот платежах. И только через сто лет можно что-то добиться. Ну, потому что каждый год все эти берега подмывают, все обваливается, там гробы торчат из этих. Ну, я тебе показывал, да, там гробы. Я помню, мы один раз был такой случай в моей жизни, когда мы приехали на шашлыки. А ночь темно, надо где-то найти дрова. Пошли, искали. Но ну, я по своему пограничному опыту понял, что надо искать в этом в, в, в, в, господи в овраге смотрю иду а тут какая то доска торчит из стенки оврага, но я доску вытащил, так не сообразил, молодой еще был, пошли ее, она какая-то хорошая такая доска, там чуть ли не сороковка, мы ее раз, раз, раз, все, пожарили шалыки, поели, поспали с утра, проснулись, рано, холодно, надо костер развести, пошли, я он уже знаю, думаю, там еще доска торчит, прихожу, а там оказывается, это гробик, а я у него одну доску упер. Вот это было. Поэтому сточные воды не решат проблем Волги. Это и кроме всего прочего очистные сооружения, которые они планируют, они за такие деньги не построят. Это не так много денег. Для того, чтобы украсть это нормально. Для того, чтобы установить очистные сооружения нормальные, такие современные, ну, наверное, не хватит. Потому что, представьте, Здесь нет этих современных качественных сооружений, значит нужно заказывать, а когда заказывают, там, наверное, 90% уворуют. Ну, вот здесь вот из этой суммы они украдут, вот сколько она, 200 там, с чем-то миллиарда, 257, ну, они сколько уворуют, ну, процентов 80 даже, это минимум, ну, и что там останется, конечно, ничего. Так что про Волгу можно забыть, пока есть Медведевы, Путины. Вот еще разговор шел об очистке источных Волг. Вот Донского бассейна. Это еще 23,3 миллиарда. А Кстати, первоначальная сумма оздоровления Волги, которую Медведеву не сказали, была 34,4 миллиарда. А потом она резко поднялась, эта сумма, когда там въехали всякие менеджеры. Понимаешь? И в чем проблема? Ты знаешь в том, что многими работами, связанными с, на местах, ну с очисткой водоемов и так далее, занимаются местные структуры. А это очень плохо, потому что они же хотят, эти ребята, деньги получить все. Они же не на Волгу получают деньги, а для себя. И поэтому у них очень важный вопрос, как, как все эти деньги завести под себя. То есть, что в, в каждой пырловке меняет руководитель какой-то организации, которая этим занимается. Или это будет какая-то федеральная структура вновь организованная. Да? Чушь собачья, конечно. Поэтому нужно им продумать этот вопрос. Сейчас они будут его продумывать. Вот часть уже они продумали. Регионам готовят правила временного изъятия полномочий. Понимаешь? То есть для чего это делается именно и с этой целью тоже. Я же пошли нафиг, мы сами тут за вас все сделаем. Все это прекрасно. Там вот Будут передавать полномочия, по которым нет денег, там еще какие-то на федеральный уровень. Это необходимо для безопасности, для всякой херни и так далее. Вова, ответь мне только на один вопрос. Для чего необходимо, я знаю, что вы все спиздили. это необходимо. Ты мне ответь на один вопрос. Куда на этот раз ты засунул Конституцию? Ну То есть в прошлый раз в жопу ты ее засунул. Сейчас ты ее куда засунул? Вот есть статья 71 Конституции, что относится к ведению Российской Федерации, перечислено, да, принять изменения Конституции, федеративное устройство, регулировать защиту прав свободам, все даже читать не буду, есть статья 72, это совместное ведение. Российской Федерации субъектов. Совместное ведение. Причем, если вопрос не урегулирован на федеральном уровне, его можно на местном уровне урегулировать. Понимаешь? И тут тоже перечислено обеспечение... Соответствие Конституции законов республики, защита прав и свобод человека, гражданина, вопрос владения пользователя и распоряжения разграничение государственной испол... собственности, природы пользования, охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, особо охраняемой природной территории, охрана памятников истории и культуры и большинство экологических вопросов вообще даже не входит ни в, ни в 71 ни в 1972. А входит, попадает под 273 статьи Конституции, которая говорит, что если этот вопрос на федеральном уровне, он не вошел в перечень, который в 71 и в 72 статьи, то это полностью субъект сам решает эти вопросы. Полностью сам, ни у кого ничего не спрашивая. И вот это вот очень плохо, понимаешь, для них, как же это таково. Не, ну они понятно, там все нацировал ставят, все сделают, но, но, но хочется как-то вот, чтобы по закону у них это было, они же они такие законники, поэтому они эту Конституцию достают из жопы, куда-то ее еще засовывают и принимают закон, который полностью противоречит Конституции, но он же благими намерениями вымощен, этот закон, ты понимаешь? То есть вообще не осталось даже смешных статей, которые вообще никого ни, никого ни к чему не обязывают, не осталось который Вова, не, на который он просто не, не положил вот так, болт. В я официально это заявляю, как юрист. То кто-то будет там говорить, что это все ерунда, там что мальцев. Вот берите любую статью, в том числе и те, которые я сказал. И по каждой я вам расскажу. Я совершенно официально заявляю, что Вова положил болт на каждую статью Конституции. На каждую. Ну, может быть, там просьба Гимн и герб там. На, на гимн, может, еще с гербом он не клал. И на флаг. А так, в общем на все остальное положил. Под гимн, под флагом, да, и а, а. с гербом за спиной положил на все остальное. Сначала руку, а потом уже все остальное. Мин обор науки проиндексирует студенческие стипендии с 1 сентября. Да, видишь, как молодежь их пугает. Так, так не хотели денег давать, а тут все-таки надо молодежь какую-то копеечку подбросить. Ну, посмотрим, что дальше. Вот российским, российских школьников научат основам предпринимательства. Представляешь, в школе это будет, нужно тогда и игру какую-нибудь, монопольку, да, чтобы это, народ, народ играл основу предпринимательства. Это вот, министр Ольга Васильева. Задумывалось об этом, интересно, как их будет основа предпринимательства. Вот мы основы предпринимательства учились, как в школе, там менялись, что-то фарцовали, там что-то кто-то кому-то продавал, да. Вот это были основы предпринимательства, кто-то американским каким то там английскими дисками, там, ну или югославскими торговал, да. Так. Кто-то порнухой, кто-то еще. В общем, все, кто что-то там ног делал, да, обменивались. Ну, вот, интересно, как, как здесь они будут. А вот правительство займется пропагандой отказа от абортов. Да, и ты знаешь, вот это просто, это вот отдельно нужно послушать, это отдельно. Правительство плани планирует снизить количество абортов к 2025 году, сейчас 17, почти на 30%. Это обоссаться. Это просто обоссаться. Знаешь, почему? Это как криминолог, 100% говорю. Потому что мы это изучали, еще в 2000 году писали письмо этим ублюдкам, что если хотя бы, хотя бы при каждой консультации иметь психолога, Который будет как вот в, в доме. Помнишь, говорит, ты, ты думаешь, мы с этими уродами, которые с картинками дохлых младенцев. Помнишь, там вот, то есть, примитивный психолог, который показывает картинки, что-то рассказывает, какие-то фильмы показывает. Знаешь, сколько женщин отказываются от абортов Около половины. То есть, если налаживается вот эта система, просто есть психолог, который причесывает там что-то. Если есть какое-то финансирование для этих женщин, то там уже 70% отказываются от абортов. Можете представить? А они нам к 2025-му около 30% обещают. Да это я тебе завтра сделаю, Медведев. Завтра сделаю 30% откажутся от абортов. Элементарно. Причем я так понимаю, что там сумма такая, что если женщинам эти деньги заплатить, то там гораздо больше бы отказался от аборта. Что творят вообще? охренеть. Я не знаю это вообще это, вот откуда. Я думаю, я думаю, там, думаю, как как прапорский в армии. Вы солдат или где? Да? Ты, ты, ты, ты председатель правительства или где вообще? Кто такой Медведев? Вообще что они творят-то? Про Путина-то мы все поняли, там все ясно. У нее там и щука, сколько она там весит. я Посмотрели, интересно очень. Вот такая фотография. 21 килограмм у него щука. Но он гигант, он же Путин, 3-х метрового роста. А здесь, а здесь вот дети какие-то и мужчины. Да. 12,5 килограмм щука у них. А у нее 21 ну, реально, вот этот вот щук, ну, максимум 9 килограмм весен. Гораздо меньше, я думаю, килограмм 7 путинская. Пишут 21, видишь как. Ну, мы люди с Волги привыкли к тому, что нам причесывают насчет рыбалки. Если бы он причесывал насчет рыбалки, мы бы на нее не обиделись, да? А он пиздит по любому поводу. Вот что ни слова, то пиздешь грубый. А еще Путин заявил, что Россия гарантирует независимость Абхазии. Да. уж. Встретился он, знаешь, как раз вот 8 августа с Раулем Хаджимбой. Встретился и 8, потому что ну, война с Грузией как раз началась 8 августа. Я помню, когда находился в Сочи, увидел большое количество кораблей, никак не мог понять. Ну, а потом, когда там уже военные силы начали отовсюду, да, вылазить, было понятно, что Россия готовится к агрессии, которую назвали защитой, да, интересно, то есть, ну, предположим, Саакашвили, грузинские войска напали там на Осетию, а стороны Абхазии, был нанесен удар. Причем высадился морской десант, мы знаем, ровно через пять минут, после того, как они говорят, что грузины напали на Осетью. И расстояние такое, на которое высадился морской десант, что, наверное, он бы с России сутки шел. За пять минут точно бы они не приехали, да? Вот поэтому... Вызывает определенные сомнения А что сомнений вызывает конечно видео Когда грузины едут по Цхинвале И мы видим что все дома целые А потом мы видим все дома разбитые градами Там лежат от градов эти куски То есть грузины заехали в Цхинвале А потом взяли и расстреляли Цхинвале градами что ли Логично Обычно вначале расстреливают, потом заезжает, То есть, вначале происходит подготовка. Поэтому, что-то как-то вот война это весьма странная. Я думаю, что ей надо дать глубокую оценку. И когда власть будет у нас, мы, конечно, рассекретим все документы, связанные с этой войной. Я думаю, что некоторое количество людей сядет как за преступление против мира и человечности. Ну чувствую это, что есть у меня такое ощущение, что так оно и будет. И Поэтому, я думаю, что там все нормально. Вот Медведев вспомнил август 2008 пятидневную войну в Южной Осетии. Я думаю, Медведев давно бы уже слил Путина, просто уничтожил бы его, потому что, конечно, он очень, так сказать, лобилен Западу, очень так вот в эту сторону раскланивается, все ему, ему, ему как все нравится, да. Но... И, конечно, наверное, ему не очень нравится, что он путинский миньон, или как на Западе называют собачка Путина, да. А вот, а вот этот косяк с грузинской войны конечно, мешает ему уничтожить Путина, очень сильно мешает. Потому что он понимает, что этот косяк не простят. Он же был тогда президентом, когда началась война. Он отдавал команды. А Путин вроде чистый такой. Нормально у него все. Саакашвили назвал литовцев бесстрашной нацией. Да, ну я с ним согласен. Я служил на заставе Киборд, Со мной служили литовцы. И я могу оценить. Они действительно бесстрашные люди. Очень хорошие солдаты. Очень выносливые. Так что, он абсолютно верно сказал. Я так понимаю, что он это сказал, потому что находится в Литве, да? Очень хорошо. Можно ему только позавидовать. Я очень люблю Литву. А еще Захтаншвили заявил, что у главы МИД Украины есть российское гражданство. Да, интересное такое заявление, я не знаю, как будут отвечать Саакашвили, вот у Саакашвили нет никакого гражданства, да, а у Клинкина он говорит два, ну, то есть, вброс сделан, ну, должен же быть какой-то ответ, человек должен сказать, у меня нет там двух гражданств, тот наврал, или подтвердить это, и тогда вопрос ну, будет следующий, конечно же, я думаю, у украинцев. Министр инфраструктуры Украины заявил, что украинцам нечего ездить в Россию. Ну, в общем-то, я думаю, что украинцы сами определят, куда ездить в Россию, не в Россию и так далее. И если есть какой-то министр инфраструктуры, который указывает, куда людям ехать, ну, наверное, ему надо поставить на вид за первый раз, а за второй раз уже просить уйти в отставку. Потому что ну, если страна стремится к свободе, то ни одна, ä, все правильно выразится, да, как бы сказать, фигура политическая, да, или ни один государственный деятель не должен указывать, куда людям ехать, а куда не ехать. Он может что-то рекомендовать, там, сказать, того, сейчас в Турции какая-то там эта эпидемия, не надо туда ехать, да? или там где-то что-то какие-то. Землетрясение, наводнение там, ну, нежелательно. Ну сказать, ребята, вы вот туда не ездите, вам там нечего делать, так нельзя говорить. Поскольку тут совком попахивает таким прям. Железобетонным. А вот на отеле Трампа появилось изображение Путина. Да, и там Путин а, это. Господи, где он там? О! вот там как вот крепись братан там написано крепись братан крепись братан там доступны услуги по отмыванию денег да следуй за деньгами в общем нормально Ну, это такой я так понимаю какой-то акт Художника-акциониста, да, то есть акция какая-то, вот, журналист Робин, ой, господи, как, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, а, все это, причем, проходило под э, звуки российского гимна, да, вот, связано это... Э, с этими ну, разборками, которые там прокурор Мюллер ведет. А вот как же я не могу найти фамилию этого? Вот журналист Робин Бел, он стал автором этого. В общем-то, тут написано, что это перформанс. Ну, не знаю. В общем-то, перформанс или, или не перформанс, ну, в общем-то, это акция и такие в общем проводят обычно не журналисты а художники акционисты да то есть можно а, претендовать на какой-то награду там которая раздается за эти вещи и вот рейтинг популярность Трампа достиг нового минимума то есть еще меньше ну я думаю, что если он будет дружиться с Путиным сильнее, то рейтинг будет меньше, меньше, меньше. Помнишь, как ей, когда рассказывали, что размер члена уменьшается от курения. Мне очень нравилась карикатура, когда мужик стоит, жена такая старая, с линейкой нагнулась, опять курил. Также, я думаю, это с Трампом такой же вариант. И вот в США департамент сельского хозяйства говорит, что больше нельзя такие термины применять в официальных документах, как изменение климата и так далее. далее. Ну в связи с выходом из Парижского соглашения, то есть э, запрет на фразеологические обороты. Мэр Чикаго, его СМИ и Министерство юстиции вместе со СМИ обвиняют в том, что он укрывает преступников. А он судится с Трампом, потому что считает, значит, что Америка свободная страна и, в общем поведение его относительно беженцев, приезжих и так далее, мигрантов, оно не выдерживает никакой критики. Так что власть Чикаго под против администрации Трампа, это, так сказать, ответ Чемберлену. А американский акционист, известный под именем Саба, начал травлю Цутерберга из-за его президентских амбиций. Он с плакатами ходит к черту ЦУКО 2020. ЦУКО. Надо... надо, надо, надо. По-русски это пишется сцуко. Сцуко. Это еще Надо ему подсказать. Ну, вообще, я вот подумал... Хороший толчок, и может быть действительно Цукербергу начать раскручиваться, вот как раз на, на этом, вот, э, на отрицании, да? потому что, наверное, Цукерберг на сегодняшний день, ну, кроме Маска, единственный, ну, Маск, Цукерберг, кто могут стать реально президентами Америки, не войдя ни в одно из партии. Не просто не могут стать скажем а имеют шансы стать президентами Америки, не войдя ни в одну из партий. Ну, я имею в виду и республиканскую, и демократическую. То есть выборы в какую-то другую, там, совершенно нейтральную, какую-то, маленькую и так далее. То есть для того, чтобы иметь возможность участвовать в выборах, это только. У меня уже есть партия своя под названием Facebook. Ну, это понятно, я имею в виду какая-то политическая, которая может его выдвинуть официально, там же, там же все-таки э, Конституция писалась очень давно, когда еще не было Фейсбука, да? и поэтому, наверное, он мог бы, и Маск мог бы, и он мог бы, совершенно спокойно, и это будет интересная тема, конечно. Мы дождемся, я думаю, еще на нашем веку президентом Америки станет кто-то из вот этой так называемой новой элиты. И тогда вы скажете, что вот посмотри, там определенные фашистские теории сбываются, элита меняется. там На самом деле ничего, ничего этого не происходит. Но и происходит, вернее, это совсем из-за других механизмов. Но мы это увидим. Безусловно. Увидим кого-то из вот новых людей, кто возглавит Америку. Пентагон разработал план нанесения авиаударов по территории Филиппин. Да, я думаю, там Дутерф вот офигел, наверное, когда ему сказали, что Тут Пентагон разрабатывает по исламскому государству нанесение ударов. Ну, ничего, что а, а, а, это позиции ИГИЛ на Филиппинах. да, Так что ты там, в общем, постой в стороне, американцы будут бомбить. Я думаю, что он здорово пожалел, наверное, что там костерил американцев совсем недавно. И, наверное, скажет, зря не поехал. Надо переговорить все-таки с американцами. Действительно зря. США готовится ввести дополнительные санкции против Венесуэлы. Ну да. В общем-то совершенно непонятны эти дополнительные санкции. Недавно умер Нарьего. Который тоже подпадал под дополнительные санкции. А потом до конца жизни практически просидел в тюрьме. Ну, почти. Вот. И тут мятежный офицер. Тот, который возглавлял атаку на воинские части. Он, ну и в понедельник заявил, что власти Венесуэлы занимаются контрабандой наркотиков в больших объемах. Ну мы это предполагали и даже если честно знали, весь кокс, который приходит в Россию, конечно приходит из Венесуэлы, и, конечно, привозят его на тех танкерах, которые везут нефть. Все это прекрасно. Мы знаем, почему во всех странах мира есть какие-то кокаиновые бароны, наркокартели, там, я не знаю, кого-то ловит полиция, какие-то выкидывают с яхт там, я не знаю, бочки с кокаином приходят случайно в связках бананов в магазины, потому что адреса путают, приходят к, в связках бананов там какие-то свертки с какая В России этого не происходит. Там же здесь официальный трафик. И вот, например, Игорь Иванович Сечин дал Венесуэле в этот раз 6 миллиардов, а до этого давал 2,5 миллиарда. Это предоплата. За нефтепродукты, которые, я не знаю, за те 2,5 миллиарда не успел еще получить, а уже еще 6 дает. Почему? За что это? 6 миллиардов за нефть или за то, что возят в танкерах, кроме нефти? А? Вот вопрос. Я думаю, что ответ очевиден на него. Совершенно очевидно что эти ребята поддерживают Мадура не только потому, что он там якобы американцев там как-то за одно место держит. Или там им база в Венесуэле нужна. Просто наркократия, они все сидят на кокосе. Где они будут его брать? У этого бедного индейца будут брать, у Моралиса, ну, наверное, нет, наверное, он не будет с ними вязаться в такое говно. Тем более, если ты помнишь самолеты Моралиса и. Другие транспортные средства обыскивали, и никто не может ему предъявить, что у него там какие-то незаконные дела, да, кокаиновые. А вот здесь совершенно очевидно Так, наш в чате, Данислав, спрашивает из Омска. Вячеслав, что вы думаете по поводу РПЦ, Русской Православной Церкви? Все-таки стоит их чтить и почитать, или это искусственно созданное государство для захвата мира? А зачем что-то почитать, церковь какую-то, да, ну, если вы веруете в Бога, но не надо, собственно, священников-то почитать, об этом еще святой Августин говорил, они люди, что поэтому, как раз русская православная церковь отличается от католической тем, что у нас нет наместника Бога на земле, и этим всегда мы гордились. Поэтому, ну, как-то в церковь можете ходить, можете не ходить. Это ваше дело тоже вас не тащит. Да? Эквадорский Ленин решил продать самолеты, машины ради бедняков. Да, президент Эквадора Ленин Марена, Он решил сократить парк. Из двух самолетов, которые у него были, один он продает. Это причем не только его, это и правительство, и пешего, и он, то есть и Пешева, и Лешева, он государственный самолет. Их два. Он один решил продать, чтобы деньги раздать ледникам. Ну и весь парк автомашин, я так понимаю, сваливает тоже на продажу, чтобы ну, в стране, в Эквадоре не очень богато. Да? И он решил, что будет правильно, если он будет себя вести. Ну, если он будет правильно, если он будет вести себя правильно. Вот так он решил. Ну, в чем может хоть? Это правильно. Вот так. А Эрдоган обвинил Германию в подстрекательстве террористов. В Китае землетрясение. Обрушился отель 2000 человек. Да, на Польше информации по этому поводу. Так, да. И... Ну, я так понимаю, что в Германии все эти выпады, они там как-то стимулизируют и в конце концов ответят. Он не понимает, что с точки зрения Евросоюза Германия имеет очень серьезное слово, а еще Германия имеет серьезный, серьезный вес с точки зрения НАТО. Поэтому но зря он с ним ссорится, мягко говоря, но его несет, а понесло, понимаешь, вот его несет, он пытается как-то вести себя совершенно странным образом, и поэтому он непредсказуем, то есть делать вещи, которые, собственно, ему самому не выгодны, а поэтому такие попутчики всегда опасны, и вот у Путина он вот, в попутчиках рано или поздно Нужно ожидать опять, нажав спину. Ну, потому что ну, так он устроен. Иногда кажется, что вот эти вот непоследовательные действия вызваны каким то внешним влиянием на его решение. Возможно такое? Да, конечно, возможно. Почему нет? Но мне кажется, не сильно управляем со стороны... Более я там того скажу, он, он изнутри-то не сильно управляем, он не до конца собой управляет, понимаешь? Как Пушкин говорил, учитесь властвовать собой, да, в... Господи... Евгений Онегин, конечно, да. Так что в романе, в стихах Евгения Онегин, Пушкин, Путин, блядь, порасти, Господи. Пушкин говорил, учитесь с собой, а вот Эрдоган так и не научился. Да, он, может, Пушкина не читал, он все Путин, наверное, больше читает. Напавшую внутриставку в Кургаде поместят в психиатрическую клинику. Да, мужик, который там напал на женщины и порезал их, он в психиатрическую клинику попала, а вот белокул, также Хургади напал на человека, и ты знаешь, вот от этих психов гораздо больше страдает людей, чем от белых акул. Вообще крайне редко там в Хургаде куда-то. Ну, почему приплывают, потому что там русские туристы раньше кормили мясо, выплывали, начинали там кормление. Было. Ну, потом сразу после такого кормления кого нибудь Ужалит такая акула, да, <смех> помню, анекдот по этому поводу был хороший, когда турист приезжает, ну, куда-то в те места, и там рассказывает, какие отели, какие там пляжи, все замечательно, они говорят, одна туристка так бы излюбит, а морские ежи тут есть, гид говорит, какие ежи, акулы сжирают, все подчистуют. So, <laughs> ну обычно после таких историй сразу же наплыв туристов резко падает в такие курортные места, Для они как не самые позитивные. Ну вот. не, ну да, акул в общем-то люди не очень любят. Хотя, в общем-то, я думаю, что наоборот, некоторое количество людей туда специально устремится позырить, что там такое, как она выглядит, хоть это акула. Наверное, это будет в основном россияне. Саудовская Аравия от сердечного приступа умер 26-летний принц. Странная ситуация, ты помнишь, то есть там что-то какие-то проблемы до да, политического характера, в семье какие-то размолвки, вдруг раз от сердечного приступа кто-то умирает. А там все очень закрыто. То есть из-за чего человек умер, мы никогда в жизни не узнаем. Да да, мы не надо. Да и пофиг если честно, от чего умер саудовский принц, от того, что у него был сердечный приступ, или он там назлупался, как Ведь так не скажет. Пекин готов платить высокую цену из-за санкций по КНДР. Да, видишь. Главный торговый партнер Хочет все-таки решить вопрос Си Цзенпин готов, в общем-то, заворачивать гайки относительно КНДР. Ну, потому что на нее на самого на Си Цзиньпина сильно наехали, конечно, поэтому он должен заворачивать гайки. А вот Хиньян пригрозил физическим ответом на новые санкции. Представляешь, что если ему все отзвонили, сказали, слышь, мы тебе там овса давали, больше давать не будем. А он говорит, ну, бомбу кинем. О как. Причем на Южную Корею. Овса не даст Путин, Си Цзиньпин там оружие не даст, еще что-то, а бомбу на Южную Корею. Так вот. А вот появились крайне любопытные данные об изменении структуры миграции на российский Дальний Восток китайцев. Я думаю, что это чушь. Рассказывают, что там этот выступал, Господи, на Дальнем Востоке -то. Патрушев туда ездил и сказал, что за последние 20 лет отток коренного населения Дальнего Востока составил почти 2 миллиона человек. Я думаю, что гораздо больше. Но даже если при этом тогда 20 лет назад было 18 миллионов в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть это за Уралом от Уральских гор до упора, да, в ту сторону, на восток, было всего 18 миллионов. То есть, если 2 утекло, то это осталось 16. Можете себе представить, вообще нет никого. Вот. И, вот, и причем это по дальнему востоку. То есть это, это почти 20% макрорегиона. Значит, по Сибири еще больше. Значит, не 16 осталось, а еще, еще меньше. Ну, мы это и подозревали. Но главное не это. Главное, что сейчас в что кто, кто вселяется на Дальний Восток, это не китайцы. Это там не пойми кто из Средней Азии, там из других азиатских регионов. там Что это не китайцы. А китайцы наоборот уезжают в Китай, потому что там стало жить хорошо. Есть, сейчас вот несут Такую чушь, я поэтому прошу наших друзей из Дальнего Востока, ну или подтвердить это, что китайцы все там толпами уезжают в Китай. Или опровергнуть и рассказать правду, что там происходит. Вот вопрос в чате задает Максим Вячеслав. Почему вы не хотите соединять Украину, Россию и Белоруссию при вашей власти в виде одного государства? Но при этом вы говорите, что мы братья, мы единый народ, нас просто разделил совок. Государство и страна ⁇ это совершенно разные вещи. Зачем? Кому нужно какое-то государство, о чем вы говорите? Мы движемся к миру, в котором не будет государства. Причем очень скоро, как только информационный мир войдет в свою силу, так сказать, станет среднего порядка, все никаких государств уже не будет. Сейчас вот плавно какие-то создаются квази государства типа... Евросоюза. Да? Даже Соединенные Штаты Америки не являются государством в чистом виде, потому что еще нашпигованы Штатами, которые при всем при том, что действуют законы, которым там, по 200 лет да, все-таки удается определенную самостоятельность Штатам сохранять. Поэтому дальше это будет только усиливаться. Поэтому о каких государствах мы говорим? Зачем мы будем создавать империи? Время империи прошло. Все. Не будет никаких. империй, не должно быть. Нужно двигаться к общему миру. И сейчас это совершенно очевидно. И мы видим, как эволюционирует весь мир. Мы видим, как эволюционируют идеологии. Мы видим, как эволюционируют люди. Мы сами эволюционируем сами И поэтому мы видим, что в будущем, ну да, там хорошо можно ходить там, с черно желтым белым флагом, там, покричать там в России вперед ура, но не более того, вперед ура это должно выражаться в подъеме экономики, в подъеме культуры, да, там я не знаю, в подъеме уровня жизни, в таких вещах. Вот так. То есть, вот это и наша имперская сущность должна в этом выражаться. В том, что мы постараемся к себе культурно и ментально присоединять. А не нарезать там границы, где поставить автоматчик, кордон железный там какой-то, да, там собачек и так далее. Не надо этого, зачем? Поэтому, а с украины то я вообще не знаю, как, как дальше-то. Действует, накосячили, да? то есть, что в рамках одного поколения уже никак не смоешь, да, то есть нужно, чтобы это, все поколение э, дожило свой век, отошло в мир иной, и только новые люди смогут уже как-то более-менее притираться, потому что э, очень э, противоречие сильно, очень сильно противоречие, Поэтому я говорю, нужно стараться культурно, ментально, экономически завязываться. И дружить, и э, брататься, да? Да, но ну, очень много крови пролита. Я так понимаю, что с обеих сторон, э, только по официальным данным, 32 тысячи э, с половиной э, россиян, которые туда отправились, на восток Украины, погибли. Но мы сейчас не, не можем знать какие точные цифры Цифры громадные 100% И с той, с другой стороны Сейчас они везде засекречены Ну, кстати, на Украине еще как-то дают цифры да? Здесь все там, втихаря закопали Всех Ну, ужасно, конечно Представь пока, когда эти раны заживут Я говорю, поколение должно уйти По крайней мере, вот это Так, а вот в Атланте Умер Арын Гутан Первый, выучивший язык жестов Шантек его звали. Молодец. Вот. И помер по-человечески от сердечного приступа. И в Красноярском крае обнаружили крупные кладбище динозавров и мамонтов. И сейчас ходит по а, твиттеру а, сравнение, что население России 147 миллионов, убийств за год 16 1232, а полицейских 684,104. А вот в Германии население 83 тысячи, убийств за год 682, не 16 тысяч, да, как, а 682, а полицейских 245 тысяч. Я могу сказать, что зачем сравнивать с Германией? Нам есть чем сравнивать? Давайте сравним с Советским Союзом, сравним самих себя с самими. И что мы увидим? мы увидим, что убийств, при том, что Советский Союз, весь Советский Союз был вдвое больше, даже, ну, я понимаю, что сейчас не 148 миллионов, гораздо меньше, но предположим, что эта цифра в Советском Союзе был 300 миллионов, и, и что мы видим, что количество на душу населения было бы меньше, в целых цифрах было меньше, чем 16 тысяч. можете себе представить. Это в Советском Союзе, который вдвое был больше. Ну и так далее. Но полицейских, то есть милиционеров, в 5 раз было меньше. В 5 раз. Потрясающая ситуация. Я еще это застал и вполне справляюсь. Ничего страшного. Когда начали наполнять регионы ментами, я еще удивлялся, я работал депутатом, я был председателем комитета по законности, борьбе с преступностью, безопасностью, защите прав личности, потом был зампредом, который курировал вопрос правоохранительной сферы и все время занимаясь бюджетом правоохранительных органов, но ну, в частности, значит, милиции, да? я видел, как растет нескончаемо. Я говорю, куда вам столько? Вы что здесь собираетесь там Третий Белорусский фронт открывать? Зачем вам столько ментов? Почему я сам мент? Понимаешь, я всегда, я, я понимал, и когда я видел, что там основные должности – это всякие секретутки, там, я не знаю, помощники, там какие-то заместители и, и так далее, и референты, то я сильно удивлялся, а чтобы эту араву кормить, нужно еще огромное хазо, да, которое будет там форму выдавать, там тоже нужно больше людей, нужно больше людей в бухгалтерии и так далее, и так далее, все это разрасталось количество людей, которые охраняли, реально правопорядок оставалось прежним, а вот это вот надстройка такая, над ним, да, то семера с, а, с ложкой, один, со, один с ложкой, а семеру с ложкой, да, вот это про нас. Ведь в советское время очень было выгодно идти в полицию и в дворники, потому что я знал, что этим людям выдавали квартиры, жилье. Даже если человек приехал из области, где совсем у было плохо. Все... С... Ну, это не совсем так. В ментовской все-таки давали иногда, но тоже не, не особенно часто. Выгодно было. Ну, как выгодно? Вот я окончил институт и э -э женой мы закончили вместе. Меня распределили в Дзержинск, Горьковской области следователем. Ну тогда было распределение и ее тоже. А я пришел в местный УВД Саратовской области и ну там договорился, причем с человеком, который потом у меня в Думе работал приличный очень. Я говорю, слушай, я говорю, здесь какое-то место есть? Саратов, он говорит, нет. А я говорю, я готов пойти вот кем угодно, вы вот, только свободный диплом дайте жене и все. А я пойду кем угодно кем скажете? Я говорю, ты участковым на крекинг пойдешь? Я говорю, пойду. Я говорю, все, вопросов нет. И все, ей дали свободный диплом, а я пошел участковым на крекинг. Я получал 193 рубля, и не, не было налогов. То есть, со всех остальных, в том числе и ментов, брали подоходный налог. С меня ничего не брали, потому что с участковых не брали. Так что я был миллиардером, 193 рубля у меня было. Вот такие дела. Так что, ладно. Давай ответим на вопросы. У тебя э, есть там? Так, у тебя нет. Кстати, у меня тоже нет. А, нет, есть. Вот, есть. Нашел. Открылась. Чудо-страница. Так, слава твоей близкие соратники, сдают план действий. Вопрос. Вдруг с тобой что случится? Ты проводишь сологии mm -hmm. Если да, то сколько на данный момент людей по приказу может оказаться в нужный день в Москве? Гиркин Инди Гиркис. Я вам могу что сказать? Конечно, я открыт таких цифр не скажу, но мы ситуацию мониторим. Может быть, мы сейчас в настоящий момент знаем меньше чем даже в тюрьме я знал да, когда сидел там вот в июне Ну потому что есть некий отрыв но я думаю что мы сейчас в ближайшее время это все компенсируем и мы видим определенные тенденции которые нам нравятся а нравятся тем что здесь нет главкома поймите здесь нет верховного главнокомандующего мы говорим о самоорганизации. С точки зрения самоорганизации все происходит очень правильно. Очень правильно. Ангелина, спасибо. Юрий, кто возглавит революцию? Ну, так, вопрос не стоит. Народ возглавит. На каждом конкретном месте, я думаю, найдется тот комиссар в пыльном шлеме, кто возглавит. Если вы Говорите об общем руководстве, но я думаю, что мы справимся. Если вы готовы, то чего ты ждешь, почему не даешь указаний, начать все завтра, это не могут. Понять все мои знакомые, как это? Знакомые должны понять. Мы говорим про 5-11, вдруг я говорю, не, ребят, слушайте, я передумал, и вы давайте передумайте не 5-11, а, грубо говоря, 5-8. Так, ребят, не бывает. Это все, что ракету готовили к старту, да? вдруг приходит там Королев, пусть он даже главный конструктор. И говорит, ребят, вы когда собираетесь? А мы через три месяца будем запускать. Не, вот мы договорились, что через там три месяца не, не годится, давайте прямо сейчас. Ну давайте. Что интересно получится? Если вы помните, Маршал неделин пытался сократить время на том, что не перезаправлять ракету. Чем кончилось, все знают. Маршал недели на еще почти тысяч человек убила. Бюджет Макрон Слава, станешь президентом Ждем тебя в гости с женой Вопрос Путинские кошельки в биткоины переводит Путинская лаве Ну это да Не знаю, наверное Я думаю, что есть это Потому что он очень сильно заинтересовался Криптовалютой его Очень сильно И есть сведения, что они там сейчас Что-то мухлюют Елена Но... Виктория Советская, Израильинская. По усмотрению не получается ничего с рифкоинами. Если можно, зачислить туда <coughs> подписано с 14 -го года. Да, зачислим. А про рифкоины, ну, в общем-то, надо сказать, там в описании все есть. По усмотрению... Александр 11. «С чем могу? Пенсии 8 тысяч рублей. Вместе победим. Эмейл для репкоинов. Спасибо. Александр нам постоянно присылать Надо все зачислить, что есть. Константин. Ку всем пацакам <с talking>. Ку. <ссылки> Анну, с днем рождения. Спасибо. Алхимик. Алхимик. Укупник Аркадий. <ссылки> как всегда. Спасибо, Аркаша. <ссылки> так. Евгений. Валера. Спасибо. Угу. Евгений на правое дело. Спасибо. Может бахнем? Бахнем, но потом. А почему ты стрелял в спину, товарищ, в момент конфликта у Макдональдса? Какому товарищу? И почему ты тебя не посадили тогда. И в чем был конфликт? Почему ты начал стрелять? Почему вчера не прочитал мой донат? Очень много почему. У Макдональдса в три часа ночи я был со своим сыном и своей женой. Подошел товарищ, которого звали, это если он товарищем, Чингиз Буйнятов. Стал вести, был пьяный, стал вести себя неподобающим образом, что-то какие-то гадости говорить моей жене. Я обнял его, отвел в сторону, там на видео это все видно. Но он меня ударил, я пропустил один удар, потом уже больше не пропускал, а с ним был человек 7 еще. Поэтому я понял, в общем-то, что нужно немедленно реагировать таким жестким образом. Чтобы унять их сразу всех. Чтобы у них даже мыслей не было. Поэтому я просто выстрелил ему в жопу. Стрелял сознательно по внешней части бедра. Э, для того, чтобы не, поп ну, не попасть в по внутренней. И не убить человека. Он этого не заслужил. Он, конечно, заслужил, чтобы по жопу дали. Но не заслужил, чтобы ему прострелили артерию. И все. На этом, в общем-то, закончилось. Поэтому, почему тогда меня не посадили. Ну, потому что, наверное... Воу, ну, Путин не давал команду меня посадить, я был в своем родном Саратове, и, в общем, там сложно со мной разобраться. Сергей Добрынин, топор на точен, ствол начищен, к революции готов, победа будет за нами. За нами. Кот Верный и Мариночка, с днем за... кошек. Спасибо, с днем кошек. Игорек и Мариночка. Спасибо. Кот. Вот, вот Шарик. Пишет Мальцев, тебя 99% людей считают шизофрениками. Ну, будем работать с одним процентом, вполне достаточно. Если говорить об одном проценте людей на Земле, это более 70 миллионов. Мне вполне хватит шарей. 70 миллионов. Виктор, спасибо. Так... Владимир, здравствуйте, Вячеслав, со мной так и не связался Владимир, поэтому отправляю вам на почту, мой контакт для связи, передайте Владимиру, уже, кстати, передал я, самому с ним связаться не получается, я передал уже сегодня. Кирилл Зеленограда поздравляю, Анна, с днем рождения. <clicked> Спасибо. Павел СПБ, на борьбу. Спасибо. Мистер... Piş... Жен Родин. Да, Родин. Спасибо. Владимир Дронов, Зеленоград. посмотреть, с днем рождения вашу супругу и всей вашей семье. Крепко здоровье. Спасибо. Фуфил, Слава, у тебя есть план. Или ты настолько уверен в успехе, что даже не можешь предположить, что у тебя ничего не получится в Кривии. не Только идиоты сидят, наверное, они знают, как ты будешь делать 5-11. Вы знаете, на сегодняшний день мы сами не знаем, как мы будем делать 5-11, если так точно. Ну, процентов на 15-20 мы знаем, как мы будем действовать. А 80% даст ситуация. Там ситуация меняется, меняется очень здорово. Поэтому... Кремле точно у них ничего не получится. Ну да, ну я, наверное, занизил все-таки процентов. На 20-25 мы знаем, как будем действовать. Татьяна Кувшинка на борьбу с путинщиной. Спасибо. Сергей, Сергей. отправил вам письмо на почту. Ознакомиться есть нетрудно. Спасибо, ознакомлюсь. Так. Вячеслав Вячеславович, сегодня видел интервью с Ходорковским на канале У Дудя. Пожалуйста, прокомментируйте, если видели. Я пока не видел, посмотрю, обязательно прокомментируй. Мне интересно все, что говорит Ходорковский Татьяна, как много ваты на огонек для костра. Спасибо. Долой, да, долой тюрьмы. Да, здравствует самооборона. И когда будет собирать список соратников, алис, что будем в партию собираться. Да, сейчас мы как раз этим занимаемся. Я говорю, сложности нас все сайты блокируют. Мы отбиваемся. Все там. Саратов Андрей. В связи с переездом не посылал донатов. Исправляюсь. Да, насчет вот этого обязательно нужно сейчас вывесить. Вот тот вариант, который мы хотели по поводу... В партию, чтобы ну, можно было это делать инкогнито, чтобы никакие спецслужбы туда не залезли. Там еще очень важный вопрос. безопасности, конечно. Хотя я понимаю, что в партию записываются те, кто уже ничего не боится. Пенсионерка Инга на революцию. 5-11 успехов вам, удачи Анну, с днем рождения, здоровья, счастья, терпения, всех благ, спасибо огромное. Алексей Ким Артемка отправил фото, видео из суда по политику на почту. Оксану Муминову подготовила петицию на Change.org. Очень важна психологическая поддержка для Алексея. У него, него взгляд оживал, когда нас видел. Это очень здорово. Кока на пожалуйста, спасибо, Фома. А ты знаешь, откуда взялось Тихо, баба. Все уйдем. Нет, не знаю. Расскажи. Иван 87. Да, спасибо. Виктор Рамми. Угу. Спасибо. Так. Олег. Ага. Мальцев не в писываются бандераться за тебя на сайте своего президента, хоть я уж дважды петицию... Да мы делюсь. никого, мы, мы никого нет, не агитируем, ну вот так и не посоветовались, надо агитироваться или, агитировать, или не надо. Снежок без подписи, спасибо. Давай, ну вот это давай обсудим вопрос, напомни мне, пожалуйста, я прошу каждый раз. Снежок, да, спасибо. Вячеслав, здравствуйте. Деньги на поддержание боевого духа. Мы с вами. Спасибо. Как вы считаете, сколько времени займет передний Переходный период, период после 5-11. Ну, если все нормально произойдет, то очень короткий. А что, куда переходить? У нас у нас все нормально, у нас все есть. Мы, мы же не разрушим все, там, как в 2018 году, когда там ничего, там ни, ни тепловоза, ни рельсов, ничего нет. Игорь пишет: В России много людей гниет, мусор, людей неадекватных, с психологией раба сливаются людей, потерявших надежду. Много прогрессивных людей выехало и выезжает. С кем революцию делать, с кем строить Россию? А мы вчера говорили, но других людей у нас для вас нет. Мы уже это вчера читали уже, да? Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Так, сейчас я вот еще тут почитаю. Что про Лукашенко слышно? Да ничего не слышно. Я говорю, когда был в Беларуси, все рассказывали про его сына Колю. Там прям притча в языцах этот Коля. Ужасно. Я, честно говоря, не позавидовал этому Коле. По той простой причине, что он заложник ситуации. Он навряд ли в чем-то виноват, он ребенок. Так, долой Путлера, абсолютно согласен. Революция еще в силе, конечно, в силе. И сила революции увеличивается с каждым днем. Вы же сами видите, что сейчас основные, то есть, когда я начинал говорить про революцию, там, ну, в Ютубе, по крайней мере, в тринадцатом году, вот как раз рассказывали, что там вот, псих, дурак и так далее. А теперь про революцию говорят все. И другого пути, кроме революции, не видят очень много людей. Очень много. Причем те, которые раньше вообще этот путь не рассматривали. Сейчас они понимают, что единственный путь это революция. Вот Данил пишет. Всем привет. Я из ЛНР. Тут жопа. Ну да. Так. Пишет, дуть против революции, дорог тоже, да. Я что вам могу сказать, Вы знаете, масса людей, которые говорят вам, что они против революции, которые говорят себе, что они против революции, которые даже убеждают самих себя, что они против революции. Но если посидеть с каждым из этих людей 15 минут, хотя бы 15, я не говорю уже полтора или два часа, то в конце концов они сникают и говорят: ну да, другого выхода. Ну, конечно, против, ну, конечно, не хотим, но другого выхода нет. Но это все равно, что, знаете, это, когда тебя или кого-то из близких везут куда-нибудь на полостную операцию. Ну да, ты этого не хочешь. но ну, а куда деваться? И есть какой-то другой вариант, ну да, есть другой вариант, помереть. Помирать совсем не хочется. Поэтому те люди, которые говорят, мы этого не хотим, если они разумные, они, конечно, этого не хотят. Они этого не хотят, да, но другого выхода нет. Когда-то нужно собраться, подойти к этому, сказать, все, ребят, ну, пора. Пора. Я убежден, что вот те люди, которые выступают, э, они же выступают не с призывом, давайте мы не будем делать революцию. Там, то есть, они выступают с другим призывом, они говорят, ну давайте там вы, суки, кремлевские, что-нибудь измените, а то будет революция. Мы ее не хотим, но она будет. Вот так они говорят, понимаете? Они хотят перемен. Ну, хотят так, ну, потому что ну, мы же все люди, вот представьте, представьте вот Андрюш, там, какие-то вещи мне говорит, говорит, там, мы готовы взять на себя, да, мы готовы, а эти люди не готовы, да, я сразу вспоминаю про Арджуну с Кришной, да, когда Арджун не хотел рубить там народец, а Кришна сказал, да не все равно мертвые уже. И вот это очень похоже, как вы не понимаете, это прям вот один в один. Да, я какие-то страшные вещи сейчас говорю. Ну, а что тут? Куда? Когда ты это принимаешь внутри, кто виноват? Он говорит, вот вы добьетесь кровопролития. Мы столько крови кровь будем пускать. Какие вопросы к нам-то? Если путинские начнут стрелять, это их вопрос. Это к нам-то какое. То есть, мы не должны. Вот сейчас, представьте, прилетят какие-то инопланетяне И скажут, так все лежать, и все только ползать могут. Блядь. Но мы скажем, а если, а если вы не будете ползать и восстанете, то мы нафиг всех пофигачим. Ну что, мы ползать будем? Конечно, нет. И тогда тех, кого пофигачат, они скажут, Мальцев, слышь ты виноват. Ты отказался ползать. Да, я отказываюсь ползать. Я отказываюсь ползать, но я не виноват в том, что вас будут какие-то путинские прессовать, потому что они суки, понимаете, а не потому что я такой негодяй. Так что, ну... Я с удовольствием тролля Забаню сейчас Оба. Если нет свободы Нужно поступать как Ганди ну, Не знаю Для этого нужно было Махандасом чем Ганди родиться В Индии Со всеми этими делами Как Ганди поступал Взять на Дели маршал привести 2 миллиона человек. Да? Или когда полицейские бьют дубиной по башке металлической. Подходить по очереди, подставлять голову, чтобы врезали дубину. Но я не Ганди. Поймите. Ну, вот так вот вышло. Не Ганди. Да? А я скажу, мальцев, не Чи Не Чегевар, не Ганди. Я это Поэтому так вот. Так. Ты... Ну хорошо. Угу. Много вы реально за русских спрашиваете. Но за кого же мне быть? -то? За кого же я еще могу быть? За китайцев? Нет. Если мы не сможем порядок навести на своей земле, на ней наведут порядок китайцы. Я против этого. Я за русских, поэтому я против Путина. Я за народы России, поэтому я против Путина. Так что, здесь кому-то не нравится то, что я сказал, но ну, это правда. А то, что я сказал, это правда. Ну, нравится, не нравится, спи, моя красавица, как говорится. Так что на этой позитивной ноте давайте закончим. И до свидания. До завтра. До свидания.